Проснулся от звонка Оказался знакомый, который давно не звонил Странно, почему он не звонит? На всякий случай придумал, почему я не могу дать денег в долг Он предложил сходить на аттракционы Хм, это ловушка Начал отмазываться, что занят Он ответил, что у него есть бесплатные билеты Сказал, что буду через пять минут Выглянул в окно, оценить температуру Решил, что я не буду одевать подштанники, я же мужик Вышел на улицу Почувствовал, что что-то забыл Зашел обратно Надел подштанники Спустился Вот сейчас нормас Встретились с другом Друг предложил сразу пойти на быка. Первая попытка, вторая попытка Ха, слабак Я-то все сделаю правильно Подожму ноги, сяду ровно по оси вращения БК Я ошибался Пошли в кузар Ничто так не поднимает самооценку, как игра против школьников Прошла минута игры, я вспотел Я очень вспотел Зачем я надел подштальники? Может снять их здесь? Да нет, что за бред Я снял подштальники Чуть не спалился Прозвучала тревога Напали на нашу базу Черту все, надо спасать команду. Не успел. Команда потеряла базу. Я потерял поштанники. Что может быть хуже, чем проиграть школьникам и потерять поштанники? Но если только это. Пошли в караоке. Решили спеть что-то мужское. Выбрали рэп. Плачь, небеса, а тебе, а тебе. Гости вызвали администратора. На тачках куча людей. Вдруг показали очередь. Я пошел покидать мячи. Странно, и почему я забросил баскетбол? Ах, да, вот почему я забросил баскетбол Вернулся в очередь Где мой друг? Кто все эти люди? Почему кто-то еще пытается достать игрушку в этих автоматах? Так, вот он А с кем это он там разговаривает? Ух ты, здравствуйте Вспомнил все уроки пика, по которым мне скидывал мой младший брат Вошел в диалог с подготовленной шуткой Забыл, как она заканчивается Решил просто представиться Друг глупо срифмовал мое имя Она посмеялась Он гений Все, надо брать быка за рога на одну секунду дольше! Вернулся к ребятам. Предложил сыграть в бильярд. Подошли к русскому бильярду. Оценили шары, оценили лузы, подошли к американке. Вот, другое дело. Я взял мелок. На все один раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Пусть думает, я знаю, что делаю. Сделал самую хитрую стойку на пальцах. Главное выглядеть как профи. Ударил? Черт! Забил белый шар Сказал, что тут такие правила Кажется, она поверила О нет, друг взял эту странную штуку для Кия Он переграл меня в показушности Вот теперь он выглядит как профи А нет, все норм Она сказала, что он смешной Да он просто не знает, как этим пользоваться Да, шары явно не мое Пришли в боулинг Она спросила, как правильно держать в руках эти шары Перебрал в голове 48 вариантов шуток на эту тему Ничего не сказал, я же джентльмен Но кажется, она догадалась Странно, как мы спалились. Снова решаем, куда пойти. Друг предложил в кафе. Я предложил сыграть в твистер. Все поддержали. Что-то где-то пошло не так. Ну вот, сказала, что ей надо идти. Предложили сходить еще раз. Сказали, что у нас есть бесплатные купоны. Она согласилась и сказала, можно она еще позовет и своего парня. Короче говоря, мы сходили в парк аттракционов.